Вы только что освободились из ИК-9 Ульяновской области. Да, да, не, на самом деле не так давно освободился. Ну, хотелось бы рассказать, да, о происходящем вообще на территории ИК-9. Ну, и насколько я наслышан, такие же вещи происходят и в исправительных колониях других, да, ну, этой же области Ульяновской Позвоните вк три тридцать пять ноль один пожарную машину. Сюда вызывайте для подстраховки массовый беспорядок. Как принял у меня была возможность пожить и в жилой зоне, и в ПГТ, и в ШИЗО. И все как бы я видел все моменты. И вот последние где-то полгода вообще полгода просто начался вообще сумасшедший беспредел они с ума там все посходили такого не было раньше Потом бьют за, ну, за малейшие правительства, за которые раньше могли ну, замечания сделать, там выговор, предупреждение делали, а это сейчас просто да. Кто еще здесь сидит, близкий, приходите, звоните. звоните близкие, жены, матери, звоните, пишите. Надо что-то решать, потому что так здесь невозможно. Здесь полный полный беспредел. Происходит вот такая ситуация. В четвертом бараке закончились уже обысковые мероприятия, после чего туда зашел начальник оперативной части Махмудов, с собой вместе привел спецназ. То есть с выключенными регистраторами. Там. И там началось просто смертоубийство. Они залетели и просто начали бить. То есть там были сломанные ребра, пробитые головы, разбитые носы. Люди вскрылись, там залили кровью все. Там ребята прям, ну, я вот с ними разговаривал, они мне прям рассказывали. Он говорит: мы сидели в проходнике шесть человек, и я голову поворачиваю, и стоит вот такой вот этот, ну, вот этот, маски. И все. он просто сходу начинает бить ногами. Там, говорит, люди вылетали вот так через второй ярус, через кровати. Это, ну, Почему это все произошло, одному Богу известно, да? До этого, при всех э, моментах отрицательных э, других руководителей УФСИН, такого не было. И это во многом связано со сменой руководства у по области и то, что возглавили выходцы из других регионов и из колоний, которые пользуются дурной славой. Второе – это общее ужесточение режима в стране. А, в, коло... в таких закрытых учреждениях это в квадрате а от войску. Мы сами знаем, что люди боятся. Боятся. Брифинг с новым начальником региональной службы исполнения наказания Сергеем Балдином состоялся сегодня в УФСИН. Сергею Балдину 40 лет. В данной структуре с 2004 года в Ульяновск прибыл из Оренбургской области, Имеет четыре ведомственные награды. С 2011 по 2018 год возглавлял шестую колонию в Соль-Илецке «Легендарный черный дельфин». Это исправительная колония особого режима. Там отбывают наказание самые опасные преступники, в том числе осужденные на пожизненное заключение маньяки людоеды, террористы до того как появился именно этот начальник мы никогда в колонии не видели спецназ то есть ну каких-то таких режимных мероприятий даже если это были там общие, общие вот эти обысковые мероприятия да которые приезжают там со всего управления там 300-500 человек и Шмонают. Ну, понятно, все это как бы от этого никуда не денешься. Но сейчас в колонии просто поставлено так, что спецназ находится при любом малейшем вообще желании сотрудников ИК-9. Они обложились этим спецназом, понимаете? И то есть все требуют они сейчас ссылаясь постоянно на применение физической силы. Я бы не назвала это ужесточением режима. Хорошо, хотят режим, пусть будет режим, ради Бога. Побои, вот эта порча вещей личных, это не режим, это борда. То есть прежде чем требовать от заключенных, дать брать положенные вещи. Хорошо, дайте то, что им положено. Трусы, носки, мыло, мочалки, элементарные вещи, которые должны выдавать. Это ничего не дают, но их передачи не принимают и из личных вещей изумают. Это развежим. Много жалоб поступает на содержание и питание. Но Сергей Николаевич уверяет, сам лично следит за уборками и пробует еду в столовой. Также у УФСИН стараются максимально перевести рабочие процессы в онлайн, где свидания, консультации и даже обучение сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний проходят дистанционно. Извините, я недавно читала интервью Сергея Балдина ульяновским журналистам. Он рассказывает, что осужденные в его колонии, в тюрьмах, Питаются очень хорошо, три раза в день, и им даже дают какао. Что можете сказать по этому поводу? Ничего себе, ну какао я не знаю, нет, три раза в день, да, кормят. Но утром, в обед и вечером сечка. И вот если в столовой, в колонии, э, то есть порция одна, то в ШИЗО и в ПКТ эта порция вдвое меньше. Потому что там они придумали какие-то новые тарелочки, привезли там такие, как вот в детском саду, знаете, тарелку. То есть об этом мы и разговаривали неоднократно, и разговаривали с начальником тыловой службы, Куликовым, который просто на наши вопросы ответил, знаете как, а что питание вас не устраивает? Да это там украл все завхоз, столовой. Прямо так и говорит, украл? Ну, он это другими словами сказал, просто это нецензурными словами он сказал мне, я сейчас это как бы немного утрировал, да. То есть это завхоз, то есть материально-бытовое обеспечение, да, не то, что там оставляет желать лучшего, его просто нет. Один вот этот пластмассовый костюм, да, который они выдают, они считают, что это все они обеспечили, но здесь климат, то есть ну, даже не неумеренный здесь, как бы вот, когда меня привезли в эту колонию, 42 градуса был мороз, вот, то есть мне вот пришлось всю зиму я вообще в тапочках проходил Смотрите, окна в шизо и в ПГТ в данный момент, да, вот зимой просто и летом и зимой, но сейчас, да, особо как бы температура не соответствует содержанию абсолютно. То есть, вот я на окно смотрю и вижу улицу. Представляете? Просто не в стекло я ее вижу, а я вижу ее в зазоры между оконными рамами, да, которые закрываются. Видно улицу. То есть. Уже что мы не делали с этими окнами? Мы их клеили, там, мы их там уже затыкали тряпками, но все равно это ничего не помогает. Вот по всему поводу, да, в феврале месяце, прошлого года на голодовке у нас оказалось, то есть ПКТ, ШИЗО, все, да, там все вместе. А почему была объявлена голодовка? Коллективная голодовка была объявлена. Ну, в связи с условиями содержания, да, потому что, во-первых, были там судебные решения, которыми помещение ШИЗО и ПКТ было признано вообще нежилым, то есть в нем нельзя было содержать людей. В связи с чем, 23 по -моему, февраля внесено представление начальнику ФКУ ИК-9 об устранении нарушений закона. И, кроме того, подано представление в суд, в Заволжский суд, до да, города Ульяновск тоже об этих же самых устранениях. Но суть в том, что... Как бы, я не знаю, возможно, что там просто отписываются, знаете, говорят, да, мы все исправили, но ничего не изменилось, становится все только хуже, просто, ну, все хуже и хуже. А вас вот лично уже не допускают в колонии вот, в последнее время? Никого не допускают. Что говорить про нас? А адвокаты не допускают. Адвокаты не ездят, не могут прорваться. А родители варят насульсованных средом отпечатков в митингов. Девять осужденных написали сейчас вот заявление на встречу со мной. Я прошу пропустить меня для уста осуществления уставных целей, для оказания юридической помощи осужденным, для написания жалоб в Европейский суд. Пройдемся вот там с вами поговорим. Хорошо, мы тут поговорим с вами на КПП. У меня есть полномочия, вот я вам представляю удостоверение эксперта фондов защиты прав заключенных. Я имею право посещать э, заключенных в местах принудительного содержания. К сожалению, наш перечень это не ходит. В какой ваш перечень? Тогда Понял. пусть э, даст разрешение. В смысле, в какой перечень? Я что-то не поняла. Теперь начальник санчасти Калашникова Полина Владимировна. Вот э, просто к ней заходишь, там какие-то жалобы на боли, там на что-то, на что-то... Она, во-первых, просто сканирует взглядом, никакой диагностики никогда там не делалось никому. В другой момент, в ПКТ содержатся люди, которые нуждаются в медицинской помощи. и Вот человеку операцию сделали, через три дня он оказался в камере ПКТ. То есть, ну как, это никаких санитарных норм там нету, понимаете, что он же разрезанный, у него швы стоят. После этого у него осложнения есть, там есть такое осуждение. У него пошли осложнения, то есть от этой операции, ну, такая возникла, знаете, как будто вот она похожа на трофическую язву. Вот, такая, ну, вот через кожу просто сочится вода, там что-то такое, ну ему занесли, видно, туда что-то или какую-то инфекцию или что-то непонятно, да? Но сколько он обращается, вот при мне на протяжении там 3-4 месяцев, он обращается к врачу, ему выписывают его профен. И говорят, его профен это чудодейственное средство, оно вообще от всех болезней панацея, понимаете? Они нам говорят, медицинские препараты, да бог с вами, вы что? У нас нет денег. Нам никто это ничего не выдает. Следственный комитет у нас, при сегодняшнем руководителе управления, скажу я, ни одного дела сотрудников у всех возбуждено не будет. Даже если он убьет судьбу. Это длится уже более года, эта ситуация. Но что хотелось бы сказать, надо отдать должное прокуратуре. Я что-то сразу как-то вот, не восприняла нашего прокурора области, возможно, не так понимать, но ему надо дать должное. Я наблюдаю за его работой, да, вот. Я могу с ними там ругаться, спорить там, не соглашаться, но я не могу не признать, вот сейчас результат его работы. У всех его сотрудников действительно наказывает, постоянно носится представление, проводятся проверки, за рулем автомобиля заместитель начальника 9 исправительной колонии. На пассажирском сидении часть суммы, которую сотрудник исправительного учреждения попросил у жены одного из осужденных, за помощь тому в смягчении наказания. Суд вынес приговор экс-сотруднику Ульяновской исправительной колонии. Он обвинялся в получении взятки. Ему назначено наказание в виде трех с половиной лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима, а также штраф в размере 770 тысяч рублей, лишение права на три года занимать должности в органах уголовной исполнительной системы. прокуратура описывалась, сейчас прокуратура реагирует. Вот. Другой вопрос, что на это не реагируют сотрудники у всех. Все представления, которые носит прокуратура, все жалобы они ней дали. То есть начинаются репрессии на тех заключенных, которые осмейтесь пожаловаться. Последний раз я на голодовке просидел за ну, один месяц, да? трижды. Сначала пять суток, потом девять суток и семь суток. Ко мне никто не приехал, никакой прокурор, никто. Сиди, поголодай. Ну, как умирать начнешь, мы тебя принудительно накормим. Вот и все. Это рабство. Просто рабство. Вот так сказали, будет так. Не будет так, будем лупить. И это вот такие люди, знаете, которым говорят, вот чуть-чуть власти дай, и он начнет, ну, он схавает весь русский народ. И за много лет занятия в Агитаре, я убедилась, что у них настолько низкий уровень интеллекта. Ну, видно, идут туда такие. Вот только такие. Потому что они не понимают, что они делают плохо. Они думают, что это норма. Они так жили, они так воспитывались. То есть для них это не является чем-то плохим. Побить кого-то – это норма. То есть у них так работает плохо. Я уже не знаю, для нас не доказывается, как делают прокуратуру, а лечить можно. Единственное, что мы можем делать, и власть все-таки, любая не... я... власть здесь не имеет в виду, какой бы режим ни был, он всегда стремится не допустить э, волнений, в таких учреждениях он всегда будет стремиться любой режим и поэтому информирование даже вышестоящих структур все-таки центральные органы будут реагировать и будут как-то ну придерживаться очень часто бывает инициатива на местах Здесь как бы ну, безопасность нужна осужденным от сотрудников, но не сотрудникам от а осужденных, понимаете? Вот такое ощущение, как будто они хотят что-то спровоцировать, знаете, причем такое глобальное что-то спровоцировать они хотят. Наверное, я так вот как бы ну, полагаю, что это хотят спровоцировать для того, чтобы туда можно было завести спецназ. Просто и уже потом отчитаться за проделанную работу и сказать, вот смотрите, да, то есть, ну, что здесь произошло. От этого какие могут быть последствия, одному Богу известно.